Привет, ребят, сегодня мы будем играть в Minecraft. И сегодня я проведу маленький эксперимент. Вообще небольшой такой. Честно. Да, короче, сегодня я заполню крипера и посмотрим, что будет. Ну, там необычного крипера. Так называемого злого крипера. Есть команда. Вот так мы создадим обычного крипера. Вот, мгновенно взрывается. Можем еще раз. Подожди, CTRL V злой крипер, и то есть он очень быстро взрывается, но можно поменять значение, это очень, очень будет интересно, что же будет если поменять значение вставляем нашу команду и допустим фу, будет у нас два нолика, припишем 100 и тут тоже поставим что очень интересно будет что же будет так он маленький да? смотрите он стоит больше он стал больше и взорвался через некоторое время. Нет, если это мы от него убегали, а если мы от него убегать не будем. Так, два нолика и еще два нолика. Созд... Так, и давай. А, так он сейчас. О, смотри, как я далеко откинулся, я прям на стенку перепрыгнул. Он туда. Офигеть, ребят. Ну не знаю, если мы заспавним кучу таких криперов. Давайте. Сначала надо перейти нам в режим. Э, творческий. Творческий режим. И будем их тупо спавнить много. О, и так, конечно, неудобно, но.. Но это такие обычные, скажем так. Так, я куда-то еду. Ха, интересно, куда же я еду. Так, ну все, запомни несколько таких крипоров Теперь переводим переходим. Не, дайте сначала я залезу на сюда. И что же будет, если я буду стоять здесь? Вот. Пускаемся, пишем команду. Так, подожди, м команду гейма мода мод гейм. Блин гейммод 0 смотрим так они ко мне подошли но не хотят взрываться все таки же не знаю опасно так то очень опасные люди такие ну ходим и я... они не взрываются ой я упал помогут а ли они через стенку нет ладно ладно так тогда прописываем команду kill Enter, А, тут, не могу, enter, и. О! Я выжил, я прыгнул, и я выжил. Они все даже в космос как полетели. <сёк> Они... <сёк> Это как? Так-то? А, а, а Ну-ка, давай-ка! О, как мы высоко взлетели! А если мы поставим 10? Включение поменяем все на 100 и не будем просто ничего делать. ctrl V. 100 а если поставить минус минусовое значение допустим минус 1 вот 100 и майнкрафт просто мы взлетели вот где-то примерно до сюда вот до сюда примерно где-то вот да ладно а если мы поставим минусовое значение это очень интересно Допустим, фуз. Минус 1. И вот здесь тоже поставим минус перед значением. Ух ты ж как быстро, да? Так быстро. А если мы поставим минус 100? О, минус 100. Вот это будет еще интереснее, да? То есть приписываем здесь 2 нолька. И еще минусовое значение. Это насколько быстро произойдет взрыв? Нет, интересно, сейчас что будет? Минус. Еще двойка дописываем. У, -у, у как мы быстро сейчас затеряли. На кнопку интернала жалую. Зрители уже, кстати, высоко. Очень высоко. Ага, что-то не сработало. Тихо. Паша. Так. А что ты стоишь? что ты не взрываешься? Ох ты, что? Ну быстро так и. Так-то да. Нет, если мы создадим обычного крипера просто крипер, вот это сейчас стерем вот обычный крипер сравним с обычным крипером, видите как он долго зажигается и потом уже взрывается довольно таки медленно да? но вот если сравнить с вот этим нет а если мы создадим такого вот такого злого крипера с однерочкой и прыгнем еще а я прыгнуть то и не успел хотя он меня и так немало подбросил ну, ладно, неплохо. Вот мне понравилось, когда было много криперов, да? Давай-ка мы сейчас поставим гейм моду, Гейм. блин, мода 0 ой, один, летим. Затем... Сейчас будем исполнить опять много этих криперов. Я не знаю, наверное, достаточно столько. И теперь переходим в режим выжив... выживания. это наверное, будет просто интересно. Гейм мод ноль и смотрим. Нифига, нифига, мы даже, ну как, но... о, во, во, во, они, а мне даже урон не нёшься. А почему мне не нанёшься урон? Это очень странно. Я, кстати, выжил. Куча криперов было злых. Которые, ну, на однёрочку. Но я не умер. Баги Майнкрафт. Откуда у меня еще один порох взялся. Ну, короче, ребят, вот такой был экспериментик в Майнкрафте. Всем удачи, всем пока. Thank you. Please.